Вот такой вот номер полуторный. На 4 человека. Папа, мама, двое деток или взрослые. Диван раздвижной, двухспальный, Холодильничек, Чайничек еще не поставили. Все, вот моем. Так, ванная комната. Фен есть, видите, да? для удобства. Все. Душевая кабиночка. Или идем в спальню. Дверь. Между комнатами дверь. То есть очень удобно для семьи. Так. А чайничек мы вот сюда поставили. Так. В шкафу сейф. Большая двухспальная кровать. Балкон. Вот такой вот номер на четверых. Море и вы. Восход очень красивый за море. Рано утром. Как-нибудь сниму. В нашем доме это единственный такой большой номер. Здесь вот мы зашли с вами в коридор. Вот. Налево комнаты, направо комнаты. Идем налево. Налево у нас двухспальная кровать. Все, вот смотрим наш номерочек кондиционер шкаф трюмо комодик плазменный телевизор вот спальня на одну пару матрас ортопедический пожалуйста это все допы если вдруг у кого-то детки есть и кроватка так холодильничек В большом шкафу сейф так стульчик для кормления если что у кого-то детки чтобы вы знали что в доме есть. Идем другую сторону. Значит, здесь у нас снимаем. Так, здесь у нас выдвижной двухспальный диван. То есть там 4-2 места. Тут два места. Отдельно у нас санузел, пожалуйста. Все, вот санузел. Отдельно у нас ванная комната. Вот, пожалуйста. Все есть. Так. Еще раз показываю, что номер очень большой. Вот мы сейчас идем в большую спальню. Номер большой. Просторный, светлый. кондиционер, телевизор, набор посуды, двухспальная кровать. Сейчас мы идем на балкон. Изюминг каждого дома на берегу моря. Море и вы. Море, балкон. Ваши шезлонги, катамаран, вот наша Феодосия. За пирсом общественный пляж, там вечером погулять, кафе, ресторанчики. Это частный пляж. И еще раз балкон. Балкон, с есть. Толик. Вот этот номер. Двухкомнатный и плюс до двухспальный диван. Такой две с половиной комнаты получается. Единственный в доме. Вот он у нас до шести человек. До шести. Но если совсем маленькие детки, вы видели, что у нас есть кроватка детская, столик для кормления.